На рынке существует небольшое количество сэмплеров, реализующих возможности гибкого использования артикуляции для имитации звучания живого оркестра. Хотя слово имитация здесь неуместно, так как звучание виртуальных инструментов и есть реально записанные фрагменты живого инструмента. Если вкратце то библиотека какого-либо оркестрового инструмента несет в себе отдельно записанные сэмплы каждой ноты согласно допустимому диапазону музыкального инструмента, каждого звукоизвлечения с различной интенсивностью исполнения ноты, а также каждой артикуляцией. Путем несложных вычислений мы можем понять, как много нужно сэмплов для реализации ваших музыкальных идей. Поэтому до сих пор существует практика в перезаписи партитур живым оркестром, так как насколько бы прогресс не сделал скачок в сторону развития компьютерных технологий, призванных композиторам упростить их жизнь, но человека, играющего на инструменте в оркестре со всеми вытекающими из этого человеческими факторами заменить никакие технологии не смогут. Но бывают случаи, что люди, не посвященные в тонкости композиторского ремесла, не могут отличить перезаписанный оркестр в голливудских студиях от записанного в домашних условиях на компьютере при помощи сэмплера. И вот именно об этом мы и поговорим. Перечислить основные сэмплеры, присутствующих на рынке, мы можем при помощи пальцев одной руки. Тут есть узкоспециализированные сэмплеры, такие как Vienna Instruments Pro, EastWest, Swam свен Engines, Мирослав Филармоник. Все перечисленные сэмплеры специализируются на оркестровых инструментах, но главный виновник нашего урока ⁇ сэмплер Контакт от компании Native Instruments который является на данный момент самым гибким и всеобъемлющим сэмплером, в котором встречаются библиотеки всевозможных инструментов и синтезаторов, включая огромное количество оркестровых библиотек от разных производителей. Как я упомянул в прошлом уроке, для нас предпочтительнее загрузить сэмплер «Контакт» через вкладку «Devices», подраздел «VST Instruments», где в выпадающем меню Rack Instruments мы выбираем «Контакт». Либо делаем то же самое в окне Racks в Cubase Pro версии 8.5. Диалоговое окно спросит нас о разрешении создать миди-дорожку, привязанную к контакту. Нажимаем «Create». И теперь у нас создана две дорожки — Дорожка с миди-информацией и аудиодорожка, где мы можем применять любые встроенные и сторонние плагины для обработки звука, а также автоматизацию. В общем, можем работать как с привычной нам уже аудиодорожкой. С первым вопросом при открытии контакта мы сталкиваемся уже при выборе его из списка плагинов, так как мы видим несколько вариантов. Контакт 5. Контакт 516 out и Контакт 5.8AUT. Нетрудно догадаться из вариантов с цифрами, то, что они указывают на количество аудиовыходов, которые предлагает Контакт в том или ином варианте. А если подробнее, то Контакт 5 без цифровых обозначений предлагает нам 16 стереоканалов. Контакт 516 out предлагает нам 8 стереоканалов. И контакт 8 Out предлагает 4 стереоканала. Логика проста. Если мы заранее знаем, что у нас будет немного инструментов, то мы открываем контакт 8 Out для того, чтобы изначально не загружать систему. А если у нас большие темплейты с большим количеством инструментов в одном сэмплере, и нам нужно все это маршрутизировать по разным каналам, то мы открываем контакт 5, без цифровых обозначений количества выходных каналов. Все это нужно знать для дальнейшего составления своего оркестрового темплейта. Теперь мы заглянем внутрь контакта и посмотрим, что конкретно нам нужно знать для работы с ним в рамках нашей специфики композиторской деятельности. Для начала нам нужно активировать все доступные аудиоканалы для дальнейшей маршрутизации их в секвенсоре. Для этого мы активируем панель с микшером и аудиоканалами при помощи кнопки Output на верхней панели. Нажатием кнопки Add Channels мы попадаем в меню, где в поле Quantity в случае открытого контакта без указания числа каналов пишем число 16, что и означает количество поддерживаемых выходных каналов. В поле Number of Channels оставляем значение 2 что указывает нам на стереосоставляющую канала. В выпадающем меню SoundCard slash Host Output выбираем первое отправное значение KTST1 для того, чтобы моноканалы автоматически назначались поочередно на стереоканалы, предварительно выставив галочку перед Ascending Output Assignment. Также выставляем галочки для остальных двух чекбоксов. Для того, чтобы удалить прошлое назначение аудиоканалов, мы ставим галочку в чекбоксе «Delete existing channels». И галочка в чекбоксе «Make this your default configuration» Делают последние настройки аудиоканалов дефолтными. И теперь каждый раз при создании нового проекта «Контакт» будет загружать именно это количество аудиоканалов. Теперь, открывая библиотеку, мы можем маршрутизировать аудиоканал на необходимую нам шину. Для этого активируем информационную панель в верхнем правом углу окна библиотеки кнопкой, маркированной буквой I, и в выпадающем меню Output выбираем необходимую нам шину. Об этом и о меню MIDI Channel подробно мы поговорим в следующем уроке, посвященном построению своего оркестрового темплейта. А пока познакомимся с вами с еще немаловажными аспектами работы в сэмплере «Контакт». Как мы с вами выяснили выше, «Контакт» использует заранее записанные сэмплы для воспроизведения их в единой музыкальной структуре произведения. И есть такие библиотеки, которые занимают огромное количество вашего дискового пространства. И загружая инструмент в REC контакта, эти сэмплы загружаются в оперативную память для последующего быстрого воспроизведения. Узнать заранее, сколько займет в оперативной памяти место та или иная библиотека, мы можем, активировав кнопку Info на верхней панели контакта. И теперь, единожды кликнув на нужном нам инструменте, либо артикуляции, в нижней панели мы сможем увидеть всю интересующую нас информацию, включая версию сэмплера, с которым совместима эта библиотека. Отсюда вытекает и еще один вопрос. А как быть, когда из-за огромного количества используемых библиотек оперативной памяти не хватает? И тут есть несколько решений проблем. Для пользователей компьютеров Mac предусмотрена функция виртуальной памяти, активировать которую можно, нажав Options на верхней панели контакта во вкладке Memory, поставив галочку в чекбоксе Use Memory Server. После перезагрузки сэмплера в верхней панели вашего основного рабочего окна появится значок с цифрами, указывающий на то, сколько сейчас занято виртуальной памяти. Так, помимо оперативной памяти вашего компьютера, будет создано 30 гигабайт виртуального пространства на вашем жестком диске, куда и будут подгружаться сэмплы для последующего оперативного воспроизведения. Также существует функция Purge, чистка, которая доступна уже всем пользователям Mac и PC. Эта функция работает как на глобальном уровне, то есть внося свои изменения в весь набор инструментов, которые находятся в данный момент в рековой стойке, так и на уровне библиотеки, то есть внося изменения исключительно в ту библиотеку, с которой и производится манипуляция чистки. Так как функционал на глобальном уровне и на уровне библиотеки схож, то мы разберемся во всех разделах поподробнее. Изначально загружая библиотеку в стойку мультиинструментов, Контакт подгружает все звуки из данной библиотеки. И повторяя процесс раз за разом, создавая оркестровый темплейт, мы быстро перегрузим оперативную память, что скажется на выпадении звуков при игре и загрузке системы в целом. Но обо всем по порядку. Функция Reset Markers сбрасывает всю MIDI-информацию. Для того, чтобы с последующим воспроизведением вашей партии контакт записал в свою память лишь ту миди информацию которая используется в данной партии. Это нужно для того, чтобы выгрузить все неиспользующиеся звуки в партии из оперативной памяти вашего компьютера при нажатии кнопки Update Sample Pool. То есть эти две функциональные кнопки должны работать в связке. Рассмотрим на примере, как это работает. Как мы видим, количество памяти значительно сократилось, что помогает разгрузить систему в целом. Но стоит заметить, что при попытке изменить партию, либо вписать что-то новое, при нажатии на MIDI-клавиатуру звуки будут проигрываться не сразу, так как им нужно будет время для загрузки в оперативную память. Функция Purge all samples выгружает все звуки из данной библиотеки. Это полезно в том случае, если данный инструмент в темплейте не использовался в партитуре. Функция Reload All samples перезагружает звуки библиотеки в оперативную память. к примеру, вам нужно использовать инструмент в партии, но вы выгружали до этого все звуки из оперативной памяти. Используя эту функцию, вы заново загрузите все звуки, запишите свою партию и при помощи функции Reset Markers и Update Sample Pool вы выгрузите ненужные звуки из оперативной памяти, что благоприятно скажется на быстродействии вашей системы. Еще одна очень полезная, но почему-то обделенная вниманием функция Batch or Save. Она призвана помочь вам в быстродействии загрузки инструментов с одной стороны и с другой стороны приводит в порядок вашей библиотеки отдельно взятых инструментов в общий благоприятный системный вид для контакта. Возникают различные причины для того, чтобы перенести библиотеку в какое-то другое место. Быть может, вы формируете отдельные инструменты по производителям, либо формируете отдельную папку с определенными инструментами для удобства. И в таких вот манипуляциях есть все шансы перепутать, либо потерять какие-то файлы. В таком случае «Контакт» выдаст окно «Sample Missing», где вам предложат несколько вариантов поиска. Чаще всего искать приходится в той же папке с одноименной библиотекой. После того, как контакт найдет недостающие элементы, инструмент будет загружен. Но возможно, что и в следующий раз ему придется помочь найти недостающий файл. Вот именно в таком случае нам и необходимо произвести Batch Resave. Нажимаем вкладку Files и кликаем подраздел «Batch Resave». В диалоговом окне нас предупреждают о том, что мы должны знать, что мы делаем и к чему это может привести. Но на моей практике никаких проблем не возникало. Кликаем «Yes» и находим нужную нам папку с библиотекой и подтверждаем действие. В процессе «Batch Resave» возможно выпадение диалогового окна «Sample Missing». Внимательно изучив, какие файлы и в каких папках он эти файлы потерял, в случае, если мы знаем, в какой папке эти файлы находятся, выбираем вариант «Browse for Folder». Если в таком случае не находится нужный файл, то можно произвести поиск по всей системе, выбрав «Search File System». Мой совет – изучить мануал по работе с «Контакт» для более глубокого понимания процессов, так как разбор всех галочек и вкладок займет у нас уйму времени. По завершению операции «Batch Resafe» мы заметим, насколько быстрее теперь происходит загрузка инструмента, что является вторым преимуществом данной функции. Я советую взять за правило производить «Batch Resafe» со всеми новыми библиотеками, которые вы добавили в свой арсенал. Это сэкономит уйму вашего времени и нервов. Теперь мы приступим к составлению оркестрового темплейта, но это уже тема следующего урока.